Тот же принцип действует и сейчас, когда мы часто выбираем для спальни предметы, отражающие то, кем мы являемся и кем хотим быть. Ваша спальня – это продолжение вас самих. Она помогает вам оставаться самим собой. В бестселлере Малкольма Гладуэлла «Моргание. Сила мышления без размышлений» он ссылается на эксперимент психолога Сэмюэля Гослинга, который установил связь между спальней и личностью. В ходе эксперимента Гослинг попросил совершенно незнакомых людей угадать личность студентов, просто наблюдая за их спальнями, и их предположения оказались более точными, чем предположения их близких друзей. Гослинг использовал полученные результаты, чтобы разделить аспекты спальни, раскрывающие личность, на три фактора. В этом видео мы обсудим три фактора, которые определяют, как ваше пространство отражает вас. Первый – утверждение личности. Итак, давайте окинем взглядом в вашу комнату. Вон там лежит ваша любимая книга? Что занимает каждый второй сантиметр вашей стены и почему?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 Они показывают любому, кто входит в вашу комнату, ваши вкусы и предпочтения. Они также многое говорят о вас и ваших интересах. Ваши спортивные трофеи показывают, что вы заядлый спортсмен. С другой стороны, горы книг и стопки книг, которые нужно прочитать, говорят о том, что вы книжный червь насквозь. Посмотрев на то, что вы выбрали для демонстрации в своей комнате, вы сможете понять, что вы считаете главным в своей жизни и чему вы хотите подражать. Второе – поведенческие остатки. Приходится ли вам запихивать вещи под кровать, когда приходят гости? Вы часто оставляете свою обувь валяться. Что вы сделали с той стопкой свежего белья, которую только что принесли? В отличие от утверждения личности, поведенческий остаток – это то, что вы бессознательно делаете со своей комнатой. Все дело в мелочах, которые вы делаете, когда не обращаете внимания. Это может быть оставление открытого или закрытого комода на полу. Эти маленькие привычки тоже говорят о многом.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 Эти предметы по уходу за собой отражают то, насколько вы заботитесь о себе. Если в вашей комнате их много, то, скорее всего, вы хорошо осведомлены о своих эмоциональных потребностях и о том, что делает вас счастливым. Если у вас нет таких предметов в комнате, возможно, вы все еще находитесь в процессе выяснения своих эмоциональных потребностей и того, что поднимает вам настроение. Посмотрев на то, что вы размещаете в своей комнате для регулирования своего настроения, другие могут получить представление о людях, местах и занятиях, которые вам больше всего нравятся. Проще говоря, ваша спальня – это физический дом вашего разума. Поэтому она стабилизирует, организует и воплощает вашу личность. Именно по этой причине вы чувствуете себя наиболее комфортно дома, у себя дома. Мы надеемся, что смогли дать вам небольшое представление о том, как ваше пространство определяет вас. Узнали ли вы что-то новое о своей спальне? Возможно, это было что-то, что вы заметили, внимательно осмотрев ее. Не стесняйтесь комментировать ниже, что ваша спальня говорит о вас. Если это видео показалось вам интересным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с другими, чтобы помочь им раскрыть скрытые истины в своих комнатах. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомлений, чтобы получать уведомления, когда мы опубликуем новое видео. Большое суперспасибо за просмотр и до встречи в следующем выпуске. Что вы думаете об анимации? Дайте нам знать в комментариях ниже.